Всем привет! Сегодня мы будем проходить экстремальную версию Кинга Расскажу о ней. Ну и в последнем части, в последней части я вам просто покажу, как я быстренько прохожу босса на высокой сложности, почему я не на высокую делаю гайд. Тем временем мы сейчас уже загружаемся в битву. Посмотрим, что да как. Может быть не с первого раза пройдем, может с первого раза. И это мой первый трай прохождения экстремального. Обычно я фармил все себе на высокой. На высокой, потому что я тратил по одной минутке, и у меня было нормально. Так, преимущество у нас по бока, поэтому начинаем. О, неплохие карты, кстати. Сразу же два яблочка у нашего из пяти Эсканора. Повышаем рейтинг умений у Мерлин. Так, используем барьер и... Атачим босса. Да, через дисконора. Раз уж у нас второго рейтинга умения есть, значит можно. В принципе, ваша главная задача обратить внимание на два момента. Во-первых, БК. У вас БК должен быть не меньше 120 тысяч, твердий экстремальный. На высокой у вас всего лишь 80 тысяч БК нужно. И на ад версию вам нужно 150. Также здесь вам нужно обратить внимание, что у босса две фазы, первая обычная, далее, как и у высокой версии, будет у вас вторая версия его в одежде, которую вы можете получить за монетки, которые здесь падают из магазина, собственно. Тем временем мы уже его на пол хп снизили количество и снижаем ему арт -гейдж. Ну и третий момент, который вам нужно знать, это вам нужно персонажи, которые будут снижать его арт гейдж Почему? Потому что если он ультанет, ну в принципе вы не выживете На экстремальной версии вы уже не выживете Вам нужно снижать его рейтинг умений, вам нужно снижать его количество шариков Потому что чем больше шариков у него, тем больше у него урона Это и у него пассивка такая ну а тем временем у меня уже ульта готова на Эсканоре, но использовать я ее не буду. Я буду ее использовать на второй фазе. Почему так? Ну потому что мне хватит урона для того, чтобы убить его. Использую сейчас, в принципе, неплохую комбинацию. Мне повезло с тем, что у меня у моего Гаутера было повышение рейтинга второго уровня, поэтому мне не пришлось париться на этот счет. Ну и использовал два умения моего Эсканора. В принципе, урона от нашего кинга, конечно, будет... Ну, вон, видите, сильно проседаем даже так. Хотя у меня там достаточно много хп. Но у меня есть у третьего уровня куб. Поэтому я сейчас, наверное, скину все свои первого уровня и второго. И почему бы и да, почему бы и да. Да. Э, используем первого умения. Добили. Все, в принципе, скинули лишнее. Ну и сейчас будем достаточно быстро проходить вторую фазу. Ä, вторая фаза такая же простая, как и первая. По сути, вам нужно просто снижать у него арт Разница между первой и второй фазой CIA, на экстремальной точно такая же, как и на второй. В принципе, у него снижает вашу защиту, на первой у вас кинг получает повышение атаки. В принципе, вот в этом-то и разница. На харде же точно так же, поэтому я думаю, для вас это не в новинку. Используем ульту, снижаем арт у всех противников наших, далее ультуем, ну, в общем, две ульты и наш куб, который нас будет оберегать. Урона сейчас достаточно много должно быть от эсканора, да, вот 150 тысяч на пустом месте, у меня второго уровня ульта, и это неплохо. Защита у нас получилась достаточно толстая, не пробьет, я думаю. Ну, по крайней мере, не должен будет пробить нашего гаутера. Сразу же, если только он, конечно, когда не пробьет, он третьего рейтинга умений не нанесет урон. Ага, понял, понял. Кинг, я тебя понял. Но в таком случае у нас сейчас есть еще один персонаж, на которого он будет, должен будет отвлекаться. Это наша красная Элизабет. Он должен будет на нее переключиться и ее оттачить. Тем временем мы используем снижение арт -гейджа. Uh, ульту, скорее всего, да, ульту лучше всего Ну и соединяем, чтобы у нас было снижение его uh, урона Ну, в общем, у нас все как обычно Все как обычно uh, Ну вот, в принципе, нам на один удар осталось его только выжить И на один ударчик его снизить хп uh, Довольно быстро, на самом деле, мы его проходим То есть uh, всего-то, ну, примерно 5 минут даже не прошло Хотя, может, 5 минут уже прошло в принципе, как мы видим, он отвлекся на нашу Элизабет, и нам это по кайфу. У нас два персонажа, мы его быстро сейчас должны убить. Используем так, и вот так. Отлично. Я думаю, что с первого удара же мы его и вынесем. Бум, все, Мы вынесли его. В принципе, что можно сказать по данному этапу? Сложно. Сложно было, на самом деле. Достаточно много всего нужно было там учитывать, но мы прошли. Что ж, ну с вами был, как всегда, Макс. А, точно, я забыл. Высокое покажу вам сейчас быстренько, как я проходил. Э, используем те же самых персонажей, в принципе, зачем нам что-то менять, у нас и так быка до хрена. Э, нам этого хватит. Если у вас нет зеленого эсканора, то вы можете использовать Элейн, зеленую, но она, в принципе, пока единственная. Можете использовать... Ну, Мерлин, в принципе, в любом случае вы будете использовать для экстремальной версии. Для высокой она не так обязательно. В принципе, кого еще? А, зеленую Джерику вы можете использовать вместо эсканора. Ну, конечно, желательно использовать эсканора, потому что он здесь его тащит. Он здесь прям для зеленого босса, для нашего кинга, вернее, синего. Его зеленая стихия здесь вообще топочка. Но, как видите, мы здесь за два удара, грубо говоря, снесли ему почти все хп, поэтому я думал, что не хватит <laughs> хронометража, не хватит длины моего видеоролика. Здесь всего там две минуты максимум, по-моему, идет битва. Это я уже из записи взял, поэтому ну, просто комментировать буду. Здесь особо даже комментировать нечего. Убиваю за <laughs> 2 три удара. Первую стадию, вторая у меня сульты уходят, Все. Здесь, в принципе, даже объяснять нечего. Здесь есть... Вообще ничего, ничего делать особо не надо. Если для вас высокая сложная, то делайте все то же самое, что я вам говорил на экстремальной. На экстремальной вы, если смогли пройти, высокая значит для вас вообще изи. Но вот ад я пройти не смогу в любом случае, потому что там... Слишком, слишком сложно для меня. Там БК 150 тысяч надо, у меня максимально 134 тысячи БК. Поэтому для меня еще и это рыбка большого полета. Тем более мне хватает за глаза высокой. Высокой достаточно для того, чтобы фармить. Она и быстро проходится, и ресурсов там падает достаточно монеток этих. Я там всего за 20 заходов купил себе полностью весь у костюм на кинга ну вот мы в принципе прошли достаточно быстро ну что ж с вами был как всегда я макс до новых встреч пока